друзья рад приветствовать я снова с вами почему потому что выдался интересный материальчик которым хотелось бы с вами поделиться меня как обычно зовут вячеслав костенко это как обычно канал о трейдинге и инвестициях тема сегодняшнего видео стала возможной благодаря олегу гороховскому кто это такой это сооснователь интернет-банка manobank я думаю что все о нем слышали если не слышали но ну, Скорее всего, после этого видео вы заинтересуетесь и услышите. Это очень интересная тема, и предлагаю вам ее использовать. В своем телеграм-канале, когда это случилось, сейчас скажу вам, 5 июля Олег выложил такой вот пост: анонсирую те проекты, над которыми мы сейчас активно работаем. Будем теперь ждать их вместе. Итак, дальше пошли проекты. Первое интеграция с криптобиржей. Карта в биткоинах и возможность просто, удобно и прозрачно покупать и продавать битток. Друзья мои, но не, это, не этого ли все ждали криптовалютные энтузиасты и не только с самого 2017 года? Помню, очень много было поползновений от сторонних каких-то там разработчиков. Все пытались вот это вот сделать. Ну и, конечно же, на официальном уровне. Никому это не предоставлялось возможным. Что это в принципе значит? Значит это то, что финансовая организация, официальная, банк, который имеет все сопутствующие разрешения, который имеет лицензию Национального банка Украины, получит возможность продавать нам, физическим лицам, криптовалюту биткоин. Тут говорится о биткоине, я не знаю, будут ли еще криптовалюты, но тем не менее я должен вам сказать, что... Это огромный шаг вообще в сторону популяризации криптовалют. Ну и в принципе не только популяризации, а возможно и официального появления криптовалют на территории Украины. Это конечно круто. Большой плюс. Конечно же здесь сразу становится вопрос относительно комиссии за покупку. Как это будет происходить ну и так далее и тому подобное. Я думаю, что в скором времени мы, мы об этом узнаем. Статус: разработка завершена, ждем согласования НБУ, ориентировочное время релиза и июль. Я так понимаю этого года, то есть уже в этом месяце мы можем с вами получить вот такой вот интересный, хороший, приятный сюрприз от Монобанка. Спасибо. Поехали дальше, номер два. ЕСИМ, она же электронная СИМ, я так понимаю, полагаю. Глубокая интеграция с мобильным оператором. Все будет просто и красиво. Что относительно этого движения хотел бы сказать. Я лично не пользуюсь ESIM на данный момент. Я знаю, что якобы есть эта услуга у нас в Украине, и некоторые операторы ее предоставляют. Я ей не пользуюсь. Ну, мне не нужно. Но для чего мне хотелось бы, чтобы e работала у нас в Украине, так как это должно быть? Для того, чтобы ставить ее на свои часы Apple Watch. Вот это было бы настоящая победа. Реально. По крайней мере для себя я пока что определил лично вот такой вот модель использования. Но пока этого не, нету. Я не знаю, если это даже будет, то будет ли возможность подключить их сюда, к этим часам. Не знаю. Может быть нет, может быть да, посмотрим. Но тем не менее, спасибо. Да? Статус. Заканчивается разработка. Ориентировочное время релиза – август. Возможно, потом уже подскажут, какие еще есть сценарии применения данной карточки. Третье. Эквайринг здорового человека. Прекрасный, удобный, дружелюбный и очень простой эквайринг без железяк и геморроя. Ну, Это, я так понимаю, относится в большей степени, если они... имеется в виду эквайринг для бизнеса да то есть для фопов вот эти вот аппараты которые стоят для считывания для того чтобы человек мог проводить операции по своим картам да там через и так далее ну и совершать покупки и так далее я думаю что это относится к этому если нет поправьте меня пожалуйста будет объясните мне в чем здесь суть основная как бы удобно прекрасно удобно я мне, в принципе, сейчас прекрасно и удобно, когда я там расплачиваюсь в магазинах, да. Очень часто использую, кстати, Apple Watch, PayPass, очень удобно, максимально. Вот. Но я так понимаю, это со стороны непосредственно предпринимателей. Я сам являюсь предпринимателем, и я знаю одну проблему. То, что эквайринг сейчас для предпринимателя является дорогим. Почему? Потому что, во-первых, есть ежемесячные платежи, да. Они тоже как бы съедают какую-то часть бюджета, если это не одна точка, то тем более. Ну и плюс ко всему еще, если я не ошибаюсь, то оплата клиентами через там, Apple, Google, Apple и Google Play, Pay, простите, это все тоже берет на себя определенные комиссии, что не очень хорошо. Возможно, эта вся тема будет как-то упразднена или упрощена, наоборот. Окей, статус. Активная разработка, ориентировочное время релиза июль-август. Тоже уже скоро достаточно. Ну и наконец, друзья мои, наверное, самое основное, то, что интересует нас с вами. Ура! Вот оно, свершилось, говорили они, пока корабль шел ко дну. И наконец-то спрашивают больше всего, это пишет Олег. Акции. Глубокая интеграция с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами. Это прям, прям как гром среди ясного неба. Да? Бабах. Неужели, друзья мои, неужели мы придем к тому, что украинцам, возможно, будет доступно инвестировать в акции американских компаний, ну и в принципе в фондовый рынок. Жду не дождусь, честно говоря, абсолютно не понимаю, не представляю, как именно это все будет происходить. Но от себя хотел бы сказать, и вам, между прочим, друзья из Монобанка, пожалуйста, прислушайтесь к практикующим инвесторам, к практикующим трейдерам. Я себя к этому числу отношу. Что хотелось бы видеть непосредственно как пользователю, да, как инвестору, как частному инвестору. Первое. Возможность покупки дробных акций. Что я имею в виду? Мы должны иметь возможность купить на определенную сумму актива, независимо от его стоимости акции. Ну, допустим, о чем, о чем я говорю. Навряд ли каждый украинец сможет себе купить акции Amazon, которые сейчас стоят 25 три тысячи долларов. Правильно? Правильно. То же самое относится и к Tesla, то же самое относится еще к многим топовым компаниям. Ну, о Беркшеях этого и Уоррена Баффета, естественно, говорить вообще не приходится, потому что там вход 300 тысяч долларов и привет. Вот, ну я не думаю, что он здесь будет вообще каким-то образом. Короче, вы поняли, то есть дробная акция. Человек должен иметь возможность купить там на 500, на 1000 гривен, на 2000 гривен любой актив. Если это будет возможно и доступно, это будет просто победа. Это будет великолепно, вы будете первыми. Нужно просто перенять аналог робин гуда и сделайте вот это вот таким вот образом я думаю что если у вас это получится это будет просто супер и выше всяких похвал и тогда только лишь вы сможете действительно нести э, инвестиции в массы в принципе в украине люди начнут инвестировать если этого не произойдет ну толку с того что сейчас универ завела там несколько десятков акций да ну, простите, как бы не каждый человек сможет себе сформировать портфель там, диверсифицированный из тех активов, которые присутствуют. Да, есть моменты покупки тех же ETF-фондов, допустим, но это тоже стоит недешево. ETF от авангарда 300 долларов там с лишним, соответственно, в эквиваленте гривны, и это тоже недешево. То есть человек должен иметь возможность инвестировать ежемесячно тогда в этом будет смысл. Следующий момент, это, конечно же, комиссии. То есть, если даже вы сделаете возможность покупки дробных активов, то может эта вся тема зарезаться комиссиями. Почему? Потому что комиссии, это комиссии. Налоги, как говорит Уоррен Баффет, это основные противники инвестора. То, что съедает основную вашу прибыль. Так вот, уважаемые монобанки, если вы сможете как-то урегулировать тему с комиссиями будет просто супер третий момент это налогообложение как это будет происходить будете ли вы являться налоговым агентом если да то это просто супер великолепно если же нет, то нет же ведь единой системы у нас сейчас налогообложения относительно, не то что системы, да, у нас нет единой позиции налоговиков относительно налогообложения, это делать очень сложно, тем более это будет американский брокер, как написано, да, американская ведущая, американская площадка, ну, я так понимаю, что брокер, конечно же, Но, соответственно, здесь есть тоже определенные нюансы, как этот вопрос будет решен, то есть, есть очень много вопросов к этой теме, и если у вас получится все их решить, ну, давайте хотя бы что-то поочередно. Понятно, что изначально хотя бы это будет минимально жизнеспособный продукт, это будет великолепно, это будет супер. Для начала будет достаточно даже просто дробных активов, покупки дробных активов. Очень прошу, очень просим все, все, все сообщество украинских инвесторов будет вам благодарным. Ну и удивительно то, что в активной разработке да, статус активная разработка. Вот, пожалуйста, Олег здесь пишет. И ориентировочное время релиза это осень 2021 года. Ну, собственно, ждать уже осталось не так уже много. Мне об этом, между прочим, о вот этом вот релизе очень много писали подписчики о том, что Monobank же там собирается делать у кого какую тему крутую. И вот, наконец, я увидел в новостях о том, что Олег выложил этот пост. Да, действительно, очень круто, великолепно, супер. Вы прям движите эту тему. Но еще раз, если вот вот эти пункты не будут учтены, хотя бы покупка дробных активов, потом уже будем говорить о комиссиях, там, о налогах и так далее, не заедет. Если сделаете эту тему, заедет однозначно. Я думаю, что у нас появятся действительно инвестиции и понятие вообще инвестиций в Украине это будет круто друзья большое спасибо вам за внимание прошу вас подписаться на телеграм-канал будет ссылочка конечно же в описании сегодня у меня на канале вышло интервью точнее не интервью а у нас вышел пробный подкаст с евгением халепой на него будет ссылочка сейчас в описании вот здесь вот будет в углу вылазить подсказочка пожалуйста переходите смотрите интересно ну, должно быть интересно, это пробный моменты, такой, конечно, без косяков не обошлось, но, тем не менее, начало положено. да? Поэтому подпись, лайк, колокольчики, комментарии, все приветствуются. Как вам, кстати, такая идея от Монобанка? Я считаю, круто. Вообще, респектус, куда вам поставить лайк. И до новых встреч, друзья. Пока.